в общем, тема у нас на сегодня такая интересная. Тема у нас на сегодня чакр. Поэтому будет много теории. Будем спорить о том, о чем спорили в интернете. Сколько их? А? Сколько их? Да, вот вопрос к вам ко всем сразу. Же. Сколько у человека чакр? 7, 13, 2 а гораздо Вам больше. А последняя информация 25. Mm -hmm. То, что я mm -hmm. Странно, вроде как там, где вы бывали. Там информация про 108, нет? Mm -hmm. И, нет, 108, нет. Уже нет, уже не 108. Не, <транные> <Значит, транные> не, оттуда. Значит, уже отменили. Кто -то, кто -то, кто -то, кто -то. Там вообще нет что. <транные> А, а, значит, значит уже отменили Потому что там уже одно время Одно время уже было столбосы, так, В 13-14 году угу. Рассказывали, что их стоугласов ну, а Сколько их на самом деле угу. И что оно вообще такое В общем Меня это давно заинтересовало Ну и я начал копать Тем более меня так учили Что все нужно, во всем всегда нужно сомневаться все всегда нужно докапываться до истины. Вот. Ну, по возможности. Я понимаю, что до нее докопаться, наверное, надо не одну жизнь потратить. А, ну и в общем я начал копать. И пришел к таким интересным результатам. Во-первых, оказалось, что а, сейчас мы переживаем очередную из волн моды на эзотерику. Mm -hmm. То есть эзотерика периодически становилась модной, потом уходила в любовь ее. Ее заменяла какая-нибудь политическая мода, либо <coughs> мода на капитализм, либо еще на что-то. Mm -hmm. На коммунизм, да, и так далее. Вот. И вот э, само понятие чакр появилось э, и распространилось в Европе. Еще при самой первой волне эзотерики 20 века. В эту первую волну появилась, прежде всего, появилась Теосовская школа. Что такое Теосовская школа? Знаете? Что такое, кто такая мадам Блаватская? Вот. В общем, появилась мадам Блаватская, где-то она там лазила по Азии долгое время, потом приехала из Азии и написала большую книжку, большую книжку, 9 томов, а? Тайную доктрину. А, Тайну доктрину, потом что-то там Изида, и, в общем, на свою Изиду она э, написала потом еще кучу пояснений, ее ученики до сих пор пишут пояснения на ее пояснения, ну и так далее, Тайна. вот, то есть там все сложно. Ну. Самое интересное, что на тот же самый Спас мадам Блаватская тоже повлияла, потому что она повлияла на Анатолия Максимовича Скурского. Когда я у него был на курсе, он нам, в принципе, рассказывал, что в свое время он брал и прямо от руки переписывал ее книжки, То есть, ну, никакой другой литературы в конце 80-х, начале 90-х особо эзотерической не было. Поэтому переписывал книжки. И, в общем-то, понятие о чакрах э, изначально распространялось благодаря вот этой самой Теосовской школе. Э, в первую очередь, в первую очередь, там был такой э, Чарльз э, Ледбиттер. Вот. вот он написал одну из таких первых книжек. Он, насколько я помню, если я не ошибаюсь, при этом был еще и англиканским священником, поэтому подошел основательно, то есть поехал в Индию, послушал индусов. Но так как он все равно был британцем, то к индусам и к этим всем йогам он относился, ну как? Не да? Скетически. Уже не обезьяна, но еще не человек. Его понятие это было, ну такое что-то. Вот. поэтому учиться в принципе у них надо вот, но внутреннюю суть его все равно никуда не денешь никуда не переделаешь то есть все равно это у него присутствовало поэтому он написал понятие о семи чакрах в большей степени основываясь на свои личные изыскания и на свои как это называется на свою личную практику то есть его книжка его понимание семи чакр в большей степени это какие-то его личные откровения. То, что он там выходил в астрал и где-то там подсмотрел, подслушал. Его почему-то там, там в астрале кто-то учил. Позже был другой англичанин. Джон Вудров Он же Артур Авалон. И вот этот англичанин уже в большей степени основывался на трактаты э, по тантре. Он неплохо владел санскритом. Он э, все это дело имел возможность перевести. И у него это было уже более близко э, к той традиции. Всей индийской, э, тибетской. То есть он имел доступ к каким-то текстам. Он это все дело переводил и... У него было всего шесть чакр, то, он, то есть он описывает уже 6 чакр, при этом именно вот он начинает привязывать чакры к нашим железам и к нашим, нашей гормональной системе, что в принципе довольно таки интересно и скорее всего правильно, а то что это правильно вы посмотрите сами. То есть сегодня будем насматривать чакры, прежде чем с ними поработать. Потом мы с ними поработаем и посмотрим, чем это все закончилось. Ну, надеюсь, все останутся живы. Никто тут с ума не сойдет. Вот. Ну, идем дальше. Относительно все тех же чакр. У самих индусов, у самих индусов чаще всего... Доступа к священным текстам нет. У самих индусов доступ есть к брахманам, которые должны все пояснять. Ну, как у нас в свое время. Библия была написана на каком-нибудь непонятном языке, типа старославянского, либо там на западе на латыни. Почему? Потому что простой народ только приходит к священнику, и священник трактует. Рассказывает, что там написано, что умные люди там написали. То же самое, в принципе, и у индусов. Санскритом владеют далеко не все. Санскритом владеют только брахманы. Поэтому, и опять же, не у всех брахманов есть доступ к тем самым интересным книжкам. В основном это доступ к книжкам, которые, в которых описаны правила, как надо жить, сколько раз там надо, какому богу вокруг какой горы обойти и так далее. Вот. Ну и опять же, к примеру, если вы посмотрите старое индийское кино. Ну, в свое время его часто показывали, да? В 90-х годах, в конце 80-х, то есть ну, довольно-таки давно. Вспомните хотя бы в одном индийском фильме хотя бы одного йога. Ну, вот такой, с повязкой, голой. Да, вот такого классического йога. Практически никого вы не вспомните, потому что они их почему-то не снимают. Странное явление есть. Наши туда прутся табунами в свое время ехали для того, чтобы духовности этой набраться, а там уже, а там на месте почему-то этого нет. Не так это распространено, как у нас. У меня когда-то была знакомая, которая ну, где-то в течение года работала в Дели, вот. ну и жаловалась, она здесь, она занималась йогой, приехала в Дели, говорит, за год не смогла найти тренера по йоге, для того, чтобы заниматься йогой, нужно ехать в Пинджаб, в Нагуа, то есть вот в те вот штаты, там есть там море просто вот. преподаватели йоги. Причем большая часть европейцы и, и какая-то как какая какая незначительная часть индусы. То есть все хотят индусского гуру йога, но найти трудно. В Дели вообще невозможно практически. То есть нету залов по йоге, нету. Вот. Все это связано с чем? Почему я рассказывал по-английски и а, вообще широко распространение той же самой йоги в этой вот нашей европейской, искореженной интерпретации и тех же самых чакр а, произошло где-то в районе 60-х годов. В районе 60-х ну, на Западе у нас, конечно, намного позже. В 60-х годах была такая группа Bitos. И вот их солист Джон Леннон очень сильно увлекался всей этой восточной мистикой. И, в общем-то, первым, кто вновь поехал в Индию за духовностью уже после войны, после военных был именно тот самый Джон Леннон. Приехал к индусам и говорит, где у вас тут йога, где у вас тут чакры, давайте мне, крутите мне чакры, давайте мне, повышайте духовность, хочу по горам ходить, как по небу. И Просветление так далее. хочу, да? Просветление хочу, причем срочно. Вот. Ну, индусы его на какое-то время отвлекли, подсунули ему там травки, грибочков, ты пока месь покушай, а мы узнаем, что это такое. Потому что мы сами, мы сами пока не в курсе. Вот. А, все у тех, у тех же индусов, ну, индия, как Одна из бывших английских колоний. Куча родственников у индусов уже в самой Островной Британии. И родственникам быстренько побежали, спросили, что это такое. Этот вот европеец приехал, хочет от нас каких-то чакр. Что он от нас хочет. Им быстренько посуетились, выдали книжки все того же э, <сёк> «Лэдбитера. вот, Ну и пошло, пошла вторая волна. То есть индусы начали учить европейцев э, по европейским же книжкам. Поэтому сейчас, когда забиваешь в интернете чакры, вам вылазит схема. Семь чакр классических по цветам. Ну и так далее. То есть с описанием жестко все регламентировано. Шаг лево, шаг вправо. Растает. В принципе, мы это тоже будем использовать, потому что это тоже интересно. И там есть доля истины. Но вы должны понимать, что в любом случае, ни в коем случае нельзя опираться на догматы. Нужно обязательно все это исследовать. То есть От того, что там где-то в книжке написано, что чакр 7, это не значит, что их 7. Нужно понять. Что самому шукать? Шукать. Самому шукать. А что шу, а, а, а шу делать? Можно что-то найти. Можно что-то и найти. Можно ничего не найти. Самое трудное – это найти черную, черную кошку в темной комнате. А еще труднее, если ее там нет. У кого-то, может быть, тема у кого-то делят, да, если так вот рассудить. Дело в том, что да, мы да, отличаемся, да. мы отличаемся по национальности, мы отличаемся физиологически, мы отличаемся цветом кожи. Кто вам сказал, что на энергетическом уровне мы все одинаковы? А что самые такие чакры? Ну, что ты знаете, на уважают для для какие описать, чтобы знать, что чакра читцичика. Да, что мы шукают. Вот у самих. У... Самое интересное, что у самих, у самих индусов. У самих индусов. Чакра. Изначально это было такое оружие бога Шива. Был когда-то такой э, сериал. Ой, как он? Ксена Принцесса Войн Кто-то видел, кто-то не видел И у нее там было такое оружие Такой диск металлический Который она кидала И вот диск потом всем всем голову срубал А потом прилетал обратно Такой круглый бумеранг Вот этот вот диск это и есть на самом деле Чака Бога Шивы То есть Вот она вот так вот в индуизме вот это вот чакра. Это вот этот вот, вот это оружие. Чакрам. Это изначально это оружие Бога Шива. То, на что мы будем опираться, да. то, на что мы будем опираться. Понятное дело, что нам это не подходит. Нет, оружие нет, Бога Шивы нам нет, как -то... Где мы, где Шива. У нас и рук поменьше, и цвет кожи как-то не, не синий и так далее. Мы будем опираться на то, что чакра это свечение от желез внутренней секреции. Я уже много раз упоминал насчет желез, да, уже много раз упоминал на разных курсах, там разные это дело проговаривал. Саха сра. Ах. Асра. Здесь будут чакры, название индусское, здесь будет железа, которая соответствует. Чему она может соответствовать? Не мозг? Нет, это не шишкейзная железа. У нас есть там... Можичок? Да. Непофис. Гипофиз. Это такая интересная железа, которая регулирует все остальные. Она, в принципе, одна из таких самых главных. Медики у нас сегодня есть? Сегодня нет, да? Гипофиз. А более того, он неоднородный. То есть это не какая-то такая вот шишка. Он имеет раздрепление. Вот. А, ну и он как бы за все это дело отвечает. Если бы мы могли управлять системным гипофизом, мы бы взяли под контроль полностью свой организм в плане гормонов. Мы бы могли утворять действительно очень интересные вещи. Как минимум со, со своим телом. Ну а то, что мы умели бы летать, не факт. Вот. Быстро бегать. Или проходить сквозь стены, да. Но ну, бегать мы могли бы намного быстрее, э, дышать мы могли бы намного эффективнее, жить мы могли бы столько, бы сколько бы мы действительно хотели, мы могли бы остановить процессы старения и так далее, и так далее, и так далее. То есть там действительно огромный резерв. Там действительно очень много всего заложено. Но мы этим не владеем, мы, этим, мы это контролировать не можем. Следующая штука, как называется? Аджна. Аджна. Аджна. Что за маркер? А это пишет. Ну вот такое. Аджна чакра, да? Или как еще? Да? Не, не, не, не. Третий что. глаз. Третий глаз. Третий глаз. Третий глаз И египтян. М -м -м -м. У египтян, египтян его любили рисовать. У, -у, -у. у египтян его любили рисовать. Ну, все, то же самое, все те же самые. У индусов там, у этих, как он называется. Чебет. У На телете, да. Да. Но только у них у всех третий глаз находится вот здесь. На самом деле эпидес находится вот mm -hmm. здесь. Задачи эпифиза очень интересная. Эпифиз отвечает за сон. Он вырабатывает гормон мелатонин. Более того, эпифиз это рудаментарный действительно глаз. Есть, по сути это глаз, который недоразвился. Вот у нас. И так и остался железой. То есть в принципе это глаз. Действительно, глаз. Третий. Но он находится не здесь. Здесь его рисуют. Он находится и здесь. А, более того, более того, это уже такая теория некоторых из моих учителей. Где вот тут есть? Голова нарисованная. Теория одного из моих учителей о том что делалось где, где голова вот так голову потерял потерял голову где-то есть найду то есть как мне это рассказывали как мне это преподавали что цвет имеет Сразу же две формы. Это одновременно волна и частица. И вот волну мы воспринимаем глазом, а частицу мы воспринимаем лбом. Которая и свет бьется об лоб, и какими-то там вещами передает это все дело в третий глаз. Вот. То есть, в принципе, третий глаз есть. Ну, здесь. Следующая у нас идет вишок. Вишук. Это горловая чакра. Да? Правильно? Да. Mm -hmm. yeah. Вишов. Горловая чакра. Щитовидка. Что у нас здесь? Щитовидка. Щитовидная железа. <coughs> Ну, про важность щитовидной железы, думаю, рассказывает все а, При этом она действительно связана с горлом. Во многом она связана с горлом. И а, часто, когда я показываю ауру, многие говорят, что у вас лучше всего видно вот здесь. Да, что лучше всего видно вокруг горла. Но это видно только на курсе лучше всего здесь. Потому что только на курсе я так много разговариваю. В повседневной жизни я так много говорить не могу. То есть, она действительно связана с горлом. Про ее функции, я думаю, большинству известно. Следующая у нас идет... Грудная чакра, анахата, анахата. Ты вилочковая? Да, это то, что называется вилочковая железа. Вилочковая железа. Тоже одна из таких самых интересных, одна из наиболее интересных. Одна из наиболее интересных, это то, что наши сейчас пресловутые шизотерики, у нас есть в доме шизотерическая тусовка, да? сейчас это модно. и вот все ходят и начинают раскрывать аджу. Ой, анахату, извиняюсь, все ходят и начинают раскрывать анахату, аджину раскрывали лет 15-20 назад, было модно всем ходить и раскрывать третий глаз, и все ходили внутрь, светили. А теперь все ходят и медитации с гонгом, с бубном, с камнями, с водой, с чем хочешь. В общем, тебя главное тебе раскрыть анахат. У кого-то это получается, у кого-то, слава богу, не получается. Почему, слава богу? Потому что любая гиперфункция, если мы понимаем, что это связано с железой, то любая гиперфункция, любой из этих чакр, приводит к чему? К гормональному сбору. То есть человек, который oh. ходит, и у него все-таки получилось раскрыть эту самую анахату, он какое-то время действительно любит весь мир. Но ну, опять же, любовь ко всему миру, это любовь ко всем, но не любовь ни к кому конкретному. То есть убивать за мир во всем мире, собраться всем хорошим убить всех плохих, это вполне нормально. Да? При этом, через какое-то время, через какое-то время, она не способна работать постоянно, вот в таком вот режиме, всех людей. Через какое-то время она просто отказывается работать. В плане свечения она перестает светиться, она перестает быть вот такой вот раскрытой. Она схлопывается, как железа, она начинает атрофироваться быстрее. И... У человека начинаются депрессии, у человека начинаются болезни. Ну, после того, как пару лет походит всех любят. В этом плане был такой неплохой сериал. Небеса обетованы. И вот там была такая группа амуров. И вот у них там были револьверы, которыми они там ну, уже, уже вместо стрел у этих амуров были револьверы. Вот. И вот он говорит, что вот умер один из таких вот э, любвеобильных, который любил весь мир, который хотел полюбить весь мир. И говорит, ну вот представь себе, вот у меня одна пуля, то есть любовь это действительно как пуля, когда человек действительно кого-то любит, это Полная отдача, да? Человек, который любит весь мир, ну не хватит. Рано или поздно он, ну не святые люди. Может у кого-то есть святых этого это может, а большинству большинству это тяжело. В общем-то как железа, как железа. Ну я недавно в группе выставлял, да, много именно про вилочку почему-то очень много попадалась информация именно про нее э -э она обеспечивает нам иммунитет в общем-то основная ее функция это вырабатывать э -э красный красный то есть она, ее задача, ретроциты. вот ее задача, эти вырабатывать и посылать в костный мозг. То есть от нее много чего зависит. А, при этом <coughs> больш, по большей степени, по большей степени, она с возрастом у нас профируется. У женщин после первого же рода, у женщин быстрее, у мужчин ну, по-разному, но тоже, в основном, она костенеет. То есть, если у женщины она превращается в жировой комок, у мужчин она просто костенеет. Ну, и к годам 45-50, там уже ничего нет. Мы уже никого не любим. А? Мы уже никого не любим. А, мы уже не способны никого впустить в свое сердце. Да, да, да, да, <правда>. разные, вещи, сердце, разные вещи. Разные вещи. Разные вещи, совершенно разные вещи. Это никак не связано с любовью. В общем-то, привязка к сердцу, она произошла за счет смешения индуизма и буддизма. У буддистов тоже есть понятие о чакрах. Я про него сейчас тоже расскажу. У них их вообще всего четыре. Слава причем одна тайная. Они, они не заболачивают. главных три, главное вот сердце mm -hmm. и там еще несколько. Одна тайная. Где она находится, никто не знает, но тоже, скорее всего, возле сердца. То есть, ну, мода на любовь. Опять же, возвращаемся все к, тем же, к тому же самому вот, Джону. Ой, это там Джону. Ребята, ну что такое? Джону Ленону. Джону Ленону? Джону Ленону, да. Джону Ленону после которого прошла, пошла мода на хиппи, ну и тоже там любвеобильная, да? Ну, ну как, Элтон Джон, только, как Элтон Джон, только они вообще всех любили. Если тот специализировано, то эти вообще всех хиппи любили. Вот. то есть определенного рода мода. Ну и туда уже, раз оно в области сердца, значит, это любовь. При этом, При этом что самое интересное, что в принципе... Сердце имеет э, тоже немало э, нервных окончаний. В общем-то, мы действительно можем думать часто сердцем. Это второй мозг. У нас их всего три. Но об этом чуть, чуть позже тоже. Это уже больше не к чакам, это уже больше другого. Далее. Далее. Женя, что у нас там дальше идет? Мой кула. Мой кула. Мой кула. Это ба? Да. Мой кула. Да. Mm. Манипура. Что она? Ее функция. Ну вот в классическом понимании. Mm. Что дает раскрытая манипура? Действия, деньги. Она отвечает за действие, она отвечает за деньги, за успех. Вот Человек с раскрытой манипурой, весь из себя такой успешный и так далее. Только за счет того, что вот он себе там раскрыл чакру и ходит с раскрытой чакрой и к нему денег на магнит липнут. Просто с неба валится, он идет, а за ним дождь из них. Он не знает, как от них убежать. И он весь из себя такой пробивной и так далее. С чем оно может быть связано? Женщина. Нет, немножко другое. Наши надпочечники. Надпочечники. А, в плане гормонов, в плане гормонов, что нам дают на почечнике? На, на, брюне. на брюне. М -м -м. А, да мозга не дают. А? Питания, мозг. Много чего дают. В принципе, любая железа, у нее очень очень большая функция, они все друг с другом связаны, и они друг друга дополняют. Самое главное, что у нас здесь есть, это гормоны стресса и гормоны дистресса. От того, как вы будете реагировать на стресс, очень много чего зависит. Вы можете в стрессе скукожиться, спрятаться под кровать и всего бояться, Можете идти вперед на баррикады. Да? А, что в принципе редкости я, а, как опять же, один из моих числей шутил. Говорит, Знаешь, какая была последняя, какие были слова, последние у Матросова, который амбразуру закрыл в ага. грудью. Вот, блин, подскользнулся. Человеку это не свойственно. На самом деле нам более свойственно спрятаться, либо, либо сбежать от опасности. Человек с открытой манипурой – это такой псих, который от опасности не бежит и на нее нападает. И поэтому у него все получается. Для этого человека любой стресс превращается в дистресс. Любой стресс для него полезен. Он делает из него выводы, причем моментально делает выводы. И моментально всю эту ситуацию используют в свою и, пользу. То есть есть адреналин, есть норадреналин. Два гормона, которые могут быть либо стрессированы, либо деструссированы. Когда вы ходите по углям, часть уже ходила у нас, что получается? Вы учитесь стресс. Переводить в дистресс, То есть стресс становится для вас уже не таким стрессом. То есть вы учитесь преодолевать себя. Большинство практик, направленных на воспитание духа, именно духа, то есть внутреннего стержня, они работают с этой вещью. Кроме того, это чакра касты воинов. Вот. То есть воин – это такой псих, который не боится сражаться, не боится предлагать трудности. Вот. Но это уже такое понятие. Изначально воин – это тот, кто брал э, дубинку и ходил, убивал других таких же дурачков с дубинками, вот, которые ему попадались. Что опять же человеку не свойственно. Я когда занимался... Рукопашным боем Было очень интересно Когда приходили новенькие Особенно те люди, которые никогда Ничем не занимались до этого И Когда их ставили в спаринг, Они Не могли ударить другого человека Особенно в лицо Даже в перчатках Ну у нас перчатки были э, Такие тонкие, каратешные вот. И ударить другого человека в лицо. То есть можно было, просто в такого человека можно было встать и просто стоять. Он действительно хочет, он пытается, но первое время у него не получается, он промазывает мимо головы. То есть у нас это настолько глубоко, не, не причинить другому человеку... Вот. Внутренний запрет, да? То есть у нас внутренний запрет на убийство себе подруги, он присутствует. Ну, опять же, думаю, многие слышали про эксперимент, да, где э, изучали, кто выживает и кто наиболее активен во время боевых действий. И оказалось, что самыми лучшими воинами оказываются психопаты. Mm -hmm. То есть им по барабану. Они как бы и в простой жизни могут взять нож и всех порезов. Но в плане боевых действий это вообще универсальная машина для убийств. Он не думает, у него нету этого запрета. Большинство солдат, особенно первое время, стреляют просто по, по, по, по областям. То есть не прицельно. Ну, потом они там себя переламывают. У психопатов никогда нету потом после этого проблем. То есть от того, что вот он убил человека на войне, у него потом нету э, какого-нибудь афганского синдрома, там. Чеченского, да, кого-то еще такого. Он приходит ему по барабану. Вот. Опять же, действие все того же самого. Все то же самое. Далее у нас что идет? Сватхиспа. Да? Кстати, правильно пишет. А? А как она правильно пишется? А что всё равно? Я индийским идешим не владею. Там Сколько я и... изучал, так ни разу не выучил. Я же на, на санскрите писать не могу. Что она делает? Удовольте. Как чах? Она принимает. А? Чахра такая, которая принимает. Которая принимает? Не, она не только принимает. Хорошо. У кого-то она принимает, у кого-то отнимает, <свят> кого у кого-то отнимает, у кого-то дает. А группам Ну, Удовольствие в первом случае есть, При… в этом, приятие. То, то есть, это… Я другом не в физическом направлении, а принимает энергию. Эта которую принимает все человека, а потом я готов подать другому. другом. Угу, все человека принимают. Ну я говорю об этом именно. <свят troubles> то есть ее задача что-то принимать. Это наша поджелудочная железа. Нужно. Наша поджелудочная железа. Тоже очень важная вещь. Тоже очень важная вещь, потому что человек это такое, ну само самовосстанавливающаяся, саморегулирующаяся, самообучающаяся система. Это биохимический реактор, который работает на натуральном топливе. То есть, в первую очередь, на еде. Ну, понятное дело, кислород, ну и на еде. Поэтому, когда мы принимаем еду, мы способны дальше жить. Ну и, опять же, от того, какую еду мы принимаем, мы можем либо не можем вырабатывать какие-то гормоны и так, далее, и так далее. То есть очень тоже очень важная вещь. Далее... Молодхара. Молодхара. Задача Молодхар. Ну, то, что я изучал, это про пространство вопрос. Освоение пространства. Выживание. <связь> ну, грубо <будь связь> говоря, делаете блоку, это значит, Молодхар все хорошо. Угу. Ну такой. Бытовый, бытовый момент. Выживание. Выживание. -то. Хорошо. Что еще? Жень? Нет? Давай. Ну. При этом даем по-разному. Это наши половые... Ну, у мужчины это... речки, у женщины. А, в том числе и за выживание. В том числе и за выживание. А, какой у нас есть такой гормон, гормон, который больше всего помогает выживать, ну, к примеру, мужчину. Тестостерон. Совершенно верно. Мужчина без тестостерона это женщина. Там, кстати, на химическом уровне там буквально чуть-чуть меняется. Ну да, буквально чуть-чуть. Тестостерон, меняется быстрее, чем наоборот. Да. Потому что мы, в принципе, изначально, то есть вот утробе матери мы изначально, как бы, там вот на этих вот, когда мы там еще, в зябликах, угу. мы все женщины. А потом происходит мутация. Все, вы, все вываливается. И мы превращаемся в мужчин. Вот. И при этом у нас жуткая потребность в, в этом самом тестостероне. Если бы не было тестостерона, мужчина бы вел бы себя как кастрированный кот. А, в принципе, спать, жрать. Да, спать, жрать. Ну и так далее. И клаточку. Клоточку нужно будет. Мне кажется, в принципе, сейчас большинство мужчин так и же дально регистрированы, да, да, и они об ну, этом да. просто не знают. Они кастрированы. Да. Отчасти. Отчасти многих кастрировали Почему продолжают это делать? Продолжают это делать. Что это значит? По-разному. Во-первых, воспитание. То есть не проявление агрессии. То есть мальчикам запрещают быть мальчиками. Девочкам разрешают быть девочками, и в них это культивируют. И иногда быть мальчиком. Да еще... сейчас им не запрещают, а сейчас им не объясняют, что такое быть мальчиком. Не объясняют в том числе. Не объясняют по той простой причине, что объяснять просто-напросто некому Потому что, к примеру, уже в принципе даже мои... Деды, да, это уже были мужчины, воспитанные в однополых семьях. из войны. Да? из войны. Да. То есть в однополых семьях. Что ты так смотришь? В однополых семьях это там, где две женщины воспитывают. Бабушка Мама и бабушка. Выражение однополая а. семья в наше время. Однопо, ну, однополая пара. Однополая бабушка. Нет, или? просто поколение. В неполных да? семьях, скажем так. Это, да, да. Это... Однополое поколение, но не семья. А, в неполных семьях, э, потому что их отцы ушли воевать, и многие не вернулись. Вот. Многие вернулись, но не туда. Не в друг, всем, в другое гнездо. Где, где упал, там и пригодился. Вот. Поэтому, э, во-первых, женщины, женщины женщин. начали беречь мужчин. Жуткое. Самое, самое страшное, что женщина может сделать – это беречь своего мужчину у нас функция изначально такая что нас в принципе природа для этого и поделила и придумала что мужчина задача его осваивать что-то новое и приносить что-то новое то есть в плане генетических каких-то изменений каких-то болячек в общем- то всего что, если что-то где-то надо попробовать сначала пробует мужчина а потом женщины. А да? Смотрит, это полезно, не полезно. полезно. То есть а, от этого можно погибнуть. Это вот следующим поколениям надо передавать, не надо. Ну, если надо, все, хорошо, значит, хорошо. Ну, а том он от этой пробы потом уже скончался, не скончался. Тоже очень важно. Ну, Тоже такое. А, вот. То есть воспитаны в, в однополых семьях, потом... Они, воспитали, они уже не знали, как воспитывать мальчиков. Но тогда еще была армия. Обязательно. Поэтому, в принципе, еще как-то их научили. А потом было еще одно поколение. Это уже ваши мужья, которых многие в армии не были. А если и были, то уже не в той. Уже в армии, где была либо дедовщина, либо полный пофиг. И уже не было такого воспитания мужественности. Уже не, было, не культивировалась мужественность. Уже было совершенно по-другому. Уже культивировалась дедовщина. Вот. Ну и новое поколение, которое уже после 90-го года в армию не пошло процентов 80. И чем дальше, тем, тем больше. То есть такой закалки, такого нет. Нету занятия спорту Ну и все еще женское воспитание. То есть у нас в принципе женское воспитание было нормальным всегда э, на территории Украины, потому что это э, у нас вообще матриархат был силен. Женщины вообще в принципе э, были как минимум наравне всегда с мужчинами. Ну как в анекдоте, да? То есть мне по барабану в какую сторону смотрит твоя uh -huh. Потому что у меня... Если руки в боке, то мне по барабан. Вот. Ну и эстроген тоже в принципе здесь. А если наоборот, если у женщины повышен тестостерон, о чем это говорит? Если у женщины повышен mm -hmm. тестостерон, то это будет мужчина, мужчина с женскими Mm -hmm. Половина Ну, которая как мужья подобная, да, вот есть, которые you know, yeah. не просто как мужчина, и повышенная... Yeah. Волосатость. Ну, в спорте много. Надежда Арчина, ну, возьмите пример. Да, mm -hmm. повышенная э, волосатость, повышенная mm -hmm. агрессивность. Тестостерон, тестостерон в первую очередь дает агрессивность. Дает агрессию. Mm -hmm. Вот. Э, без агрессии мы, в принципе, мы бы не выжили. Вот но в то же время все нужно знать миру. то есть повышенный тосторон тоже не особо хорошо ну и следующая чакра секретная да ну она не секретная она, бы... она вроде как и есть но вроде как ее как она там полного называется молодхара да, Это да, вот это она это же 8 ну да, до восьмая только с большими буквами напишите, чтобы было понятно. Всем-всем уже восьмая. Ну и еще одно в плане желез. Интересная такая штука, как копчиковая железа. Копчиковая железа. Так это восьми. Я, я тогда а? называю. Как чака? Mm. Называет назвать. Копчиковая железа. Секретная чакра она называется. Ну, пусть называет, пусть а? называется секретная чакра. Невидимая. Засекреченная. Копчиковая железа. Ну, ее мы можем записывать, можем не записывать, потому что она, в принципе, рудаментарна. То есть, она у человека как бы есть, но она как бы ее и нет. Энергетически мы на нее никак не можем влиять. То есть, на эти чакры что-то, а та себе спит. Можно? Да, да? Может, да. а, Интересная да. штука, потому что... А, <свят> <свят> <свят> интересная в каком плане? Это как бы недоразвитый хвост. Она есть у птиц, она активна у птиц, но у людей она в рудиментарном виде. То есть, по сути, ее нет. Но если она в активной форме, у человека она выглядит, как небольшой хвостик. А светится? Да? А? Светится. Нет. Как, рост, хвост. Как, а, хвост. как хвост, удлиненная. А, На физике это хвост. Как неударенный копчик? Да, неударенный копчик, mm -hmm. а именно хвост. Вот такой небольшой кожаный мешочек. Вот такой хвост. А, за хвосты раньше сжигали. Вот. Считалось, что у ведьм и у колдунов хвосты есть. У людей нет, а у ведьм и у колдунов есть. Вот. И за хвосты активно сжигали. При этом это своего рода связь с землей. Но и за счет того, что она родоментарная, когда она активируется, это у человека включаются еще определенные животные резервы. Он становится чуть ближе к природе. Ну это так, условно говоря. За уши притянут. Ну, mm -hmm. тут еще есть одна интересная вещь, такая. Еще такая интересная вещь. А как это все еще переводится? Ну, Сватхистана, Муладхара. Это все имеет еще определенный перевод, о чем мы никогда не забывали. И в переводе, в названии в обозначениях, кроется и то, как на это воздействовать. Как с этим работать. Как с этим работать. А что это у нас? Гипоз вместо гипофиза. Ну, мы все что, поняли. Я, <смех> я ж понял, что вы поняли. Никто не сказал. Теперь будет некрасиво. Ну, а, гипофиз, он, в принципе, так и переводится. Коронная чакра. Корона. Корона. Сахасрара. ее мы трогать не будем малыми еще чтобы к ней лезть. а вот далее начинаются подсказки Эпифиз, да, но при этом третий глаз ажна лобная чакра лобная чакра а здесь название кроется и подсказка. Для того, чтобы открыть вот здесь, практики направлены на вот здесь. Да. Те, кто на внутреннем видении был, то есть мы проходили и вот здесь мы с этой вещью работаем. Она же гортанная и она же обозначающая очищенный. В плане практики она говорит о чистоте, чистоте физическом, чистоте душевном, чистоте помыслов, чистоте разговоров и так далее. Хата. Она же сердечный центр. Она же неударенный звук. Неударенный звук. Хлопок одной ладони. Хлопок одной ладони. Дзен, дзенский клон Неударенный Неударенный Не ударили его Не, все намного банальнее Индусы очень любят петь мантры Ну и нас же всех научили Вот эти все ом, ом, ом. Вот. Куда не приедешь там Приезжаешь на славянское место силы mm -hmm. э, На купалу сидит 20 йогов и поет он, Ну, смешали кота с капустой, но тем не менее, как чакра, также и железа очень хорошо реагирует на вибрацию. У нас, когда мы поем, хорошо поем правильно у нас вибрирует все тело в том числе и вибрирует данная кость там где спрятана вилочковая железа регулярная вибрация не дает как сказать замедляет процесс отмирания вилочковой железы замедляет процесс ее старение замедляет процесс старения. Так как у же ОМ обыкну... то вот у тебя даже быть что-то плоскобрать этот ОМ. Когда ОМ может, он может отсюда от... идет. Но, э, вообще отсюда идет? Вообще идет, вообще идет. чтобы тут вибрировать. Можете и тут вибрировать, а, ну, лучше, чтобы она вибрировала так. Вот Mm -hmm. Кроме простукивания, процесс. кроме простукивания, mm -hmm. есть же не только он. Мантры есть разные. А что мантры? На давали ли Ома кар? Тот же самый, Сразу то же, же самое горловое пение. Ну, каркали. Да, ну и каркали, и пели, и что только не делали. Только чтобы звук шел отсюда. Опять же, звук настоящего гипнотизера где-то то есть любой гортанный он идет чтобы был резонанс поющие этим все нужны поющие чаша наверное хочешь можешь ставить и себе крутить я не Чем бы дитя не мало не, не маялось, понимаешь? Можно и чашами, можно и пунгом, можно и бубном. Вопрос только о том, что дает тебе это какую-то пользу или нет. Мне вот тоже часто говорят, что нужно вести курсы, обязательно вышиванки вышиванке, очелье, да? одеть очелья. Вообще это женский головной убор. Но теперь у нас родноверы очень любят его одевать, мужики. Вот. Вообще это был женский головной убор. Вот такая, знаешь, повязочка такая на голове. Вот. В Фейсбук, когда заходишь, и там вот много родноверов. И вот прочих там, волхвов. И вот они все с Ачелиями. Так вот, Ачелия — это женский головной убор на Руси. Чего его мужики одевают, не знаю. Опять то, что... же возвращаемся к чему-то Да-да, к Кэлтану Мальчиков обидит А? Мальчиков Город Сокровищ Город Сокровищ Возьмете под контроль страхи, и вам будет море по колено. Для того, чтобы взять под контроль страхи, нужно работать с этим. Здесь нету какой-то одной практики, которая вам поможет. Есть целое э, воспитание, постоянное духа. При этом оно само собой разумеющееся, оно очень просто как сказать, встроенное было в жизнь. Есть хождение по углям. Вы преодолеваете себя. После того, как вы второй раз пройдете, то вам третий раз вы будете уже, вы пройдете и станете постоите И вам уже будет это совершенно не страшно, банально и не интересно. Говорю по себе, мне после пятого раза стало вообще не интересно ходил в этот раз, видели, что я я пошел без подготовки, просто закатал штанины и пошел сюда. То есть нет уже страха, это уже приятно. Поэтому лично для себя я нашел другое на данный момент. Это купание в холодной воде. Для меня угли это барабан, а вот в холодную воду опуститься для меня это страшно. Когда приезд это ну не знаю, на душу нибудь другое. Наверное. вы куда? В озеро? В в куда купи. Купи. Купи. Я сейчас купил. Да, да. Ки Киеве Мы тебе дадим адрес. В гласе, вот, мне, с Виде, возьмем с собой. Хорошо, видео возьмем с собой. То есть практики направлены на преодоление себя. преодолеете себя, получите очень много сокровищ. Причем это Земля? Совершенно. Это же не у всех. Ну, изначально, мы же рождаемся с разными показателями. Ну а да, с, с разными. разными. Поэтому кому-то это дано, а кому-то, извините, как бы мы не крутили. С кабинет. разными показателями. Да. То есть у нас, ну, возьмемся тех же самых индусов, у них есть кастовая система. Да? У кого-то с детства развито одно, и он становится брахманом. Он видит, он общается с богами, с духами и так далее. У кого-то открыто другое с детства. Он ничего никогда не боялся. Он идет на пролом. Вот. Ему расскажешь про богов, он скажет, ну, дядя, ты с ума сошел. Возьмет дубины по голове, даст и пойдет себе дальше. А у кого-то еще что-то скажет. И он торговец, либо еще. А... Дальше. Есть очень странное сочетание э, чакр. Ну, когда просматриваешь новые, да? То есть, ты говоришь там одно, вот это или вот это. Есть очень странное сочетание открытых чак. чакр. Ну да. Она по умолчанию не раскручивает ну, просто да. в действии, да. Ну. Той же семерки а, с тройкой. Человек ну, не я просто а, какой-нибудь. Как да, он еще как бы... И, ну, и поэтому два, да. я просто не хочу сейчас углубляться. Поэтому у тех же самых индусов каст не 4 и, и, и, и не 5. Их намного больше. Там кастовая система огромная. Каждая каста имеет еще ряд подкаст. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, Ну, у нас, как всегда, упрости. все упростили. Поэтому все эти сочетания точно так же присутствуют. Да, у кого-то открыто одно, кого-то открыто одно. Но там же в касту попадаешь при рождении, а не по да, каким-то... Да. Человек может быть не а, талантлив, а в низшей касте находится, шансов касту, у него нет. Сейчас в касту попадают при рождении. Ну в Ранее в касту попадали по расчетам. Астрологов. Ну вот это логично, а там уже да. То есть смотрели по расчетам астрологов, кто пришел, какая душа пришла в мир, и тогда уже определялась каста. Ну, это было давно, это когда еще рицы кочевали по степям. Вот. Потом, когда докочевали до Индии, там было еще связано с тем, что там же были коренные народы. То есть есть брахманы. Есть частично какие-то из каст воинских, они в основном белые. Думаю, это ни для кого не секрет. Mm -hmm. Mm -hmm. Что они, у них европеоидные черты лица, они в основном белые. А касты, которые там были изначально, для того, чтобы они не смешивались, это все укоренилось. То есть переход из касты в касту стал невозможен. А, ну, там для, до сих пор с белым человеком сфотографироваться это, mm -hmm. Mm -hmm. сфотографироваться. Из, из это. вот Хотя бы, я думаю, что у каждого mm -hmm. хотя бы раз в жизни, если вы есть в соцсетях, к вам добавлялись какие-нибудь индусы, mm -hmm. какие-нибудь эти. Просто иметь в друзьях белую женщину. Mm -hmm. Более mm -hmm. того, у них такая мода, они mm -hmm. сфотографируют mm -hmm. вот белую женщину издалека, а потом ходят, друзьям рассказывают, смотри, это моя. Это моя любовь, это моя женщина, это моя вторая Поэтому, если там будете, аккуратно насчет фотографий. По 50 гривен за фотографию, песка куплюсь. А какая миссия показывает? ну вот. Ну хорошо, а скажите, зачем мы привели этот пример с кастами? Ну и параллель провели с возможностями, которые даны при рождения? Причем там же не по возможностям их разделяли, а по социальным моментам. А здесь вот каждому... Социальные, социальные моменты были связаны с возможностями человека. То есть, ну понимаете, как можно поставить труса управлять войском? это вот изначальных разделили, а потом родился не трус, например, в третьем ну, поколении, а у а он... трусов не может родиться, да. очень редко. Если у него запас, не, если не не. Вот, вот это вот генетически, понимаешь, mm. то есть э, реакция на стресс она генетически. Есть, уже, на, на потом, ее можно поменять. искусственно поменять, но если у человека заложено при виде другого войска писется в штаны то у его детей будет то же самое. Понимаете? Угу. Поэтому... А... Здесь Детичьего? у нас обитель, жилье. Обитель, жилье. Это тоже, опять же, домашнее. Это о том, о чем, мы в принципе, должны многие волноваться правильным питанием кроме того у нас здесь еще один мозг находится здесь у нас еще один мозг у нас их всего три ну и это как корень либо основа Основа. Основа. Ну, основа по многим вопросам. Она определяет наш пол при рождении. Она определяет наше дальнейшее взаимодействие с миром. Как мы будем на что реагировать? Мы будем агрессивно, либо мы будем вот так вот обход. Вот. Ну и так далее. У буддистов. Я вам пробудите там говорить, а, да? Что у, у них всего три? А, а копчиковая а, о чем? Копчиковая? Угу. О нашем животном начале. Что это Что это дает в, о в, нашем раз. животном начале. Сейчас ничего, потому что вы, ее, ее, а, вы ее, скорее всего, и не откроете. А если у кого открыто? Если у кого открыто, то закрывайте. Уж не рядышком, не безопасно для общества. А сама открывается. Такой человек близок к природе. На горах не делал. Будет без жилетки. Да. А как отшельник становится, да? Да, да, только это внутренняя потребность. Инстинкт ему, инстинкт ему помогает выжить в лесу, он, он знаете, инстинктивно, ягод, ну, да, его, он инстинктивно да. э, выживет в лесу, он инстинктивно выживет посреди степей, но для жизни в городе он будет не приспособлен. Для то есть странный человек да. в городе. Да? То есть это такой хетти. А с какого, когда он начал атрофироваться? Я не знаю, да, я тогда я еще пойду. не жил. А интуиция здесь или, или повыше? Нет, интуиция там, повыше. Так, возможно, а. эти монахи, пещерские лавры тоже, да, вот у нее была развита эта секретная чакра? если они выкапывали все пещеры, у них вот э, находились длительный период. Возможно, я не знаю. Ну, так по логике, то возможно. есть, своего рода отшелингов возможно. вы сказали. Да, в том числе и интуиция и здесь тоже, но это разная интуиция, разного рода интуиция. Здесь это инстинкт, здесь это, скорее, предвидение. Mm. То есть это как э -э связь с низшим и с высшим «я». То есть здесь низшая, здесь mm -hmm. высшая. То есть человек, там, где у, у которого это открыто, у, у него действительно интуиция, но у него отсутствует логика. Здесь логика может присутствовать вместе с интуицией, mm -hmm. а не пополам. А здесь конкретно вот инстинкты и все. Интуиция и инстинкты. Маугли. Можно сказать. Могли. Это. Могли. У индусов три чакры с невыговариваемыми названиями у, у, у буддистов, в да. буддистских традициях. Опять же, буддизм он неоднороден, там много очень, там около шестиста, по-моему, сект, там нету. Там разветвление, как и везде, как в любой религии. А, немножко даже более разветвленное, то есть там каждая секта она равна правда, другим сектам. Вот. То есть там немножко все. У них всего три. Одна, вторая, третья. <соединяющие> Я просто их не буду писать названия, потому что они не невыговариваемы, и нам они особо не надо. Во-первых, во-вторых, близки это взяли по, <соединяющие> по индуистам. По всего остального нет. У них три ча. Плюс одна. Секретная, которая тоже якобы находится где-то в районе сердца. Плюс одна секретная, которая якобы находится тоже где-то в районе сердца. Вот. Но буддизм, он младший индуизма, поэтому много чего запозначено вот. у индуизма. Много чего заплатил. А, возле четырех да? А? Возле четырех витков, что подумал, что у манипуляция. Возле четырех. Пять. минут. Ну давайте сделаем 5 минут. Снимайте. Ладно. Кто? А то вы сейчас позасыпаете. Да, mm -hmm. да.